Виталий, приветствую тебя. Очередной понедельник, соответственно, наша традиционная встреча. Все без изменений, обсуждаем рынки, текущую рыночную ситуацию с разных сторон. Смотрим, ну, во-первых, разные точки зрения и разные подходы. Ты очень часто делаешь акценты и на технические составляющие, кстати, даже разбираешь фондовые активы, за что тебе большое спасибо. Я уверен, что для этого полуактивов есть прям целая аудитория. Ну что, эта неделя без преувеличения может стать прям первой такой рекордной с точки зрения роста волатильности. Ну, год только начинается, конечно же, не будем загадывать, как что будет дальше. Но точно могу сказать, что движения будут серьезные по всем финансовым инструментам, потому что сразу несколько регуляторов проведут своим Традиционные заседания. Это Федрезерв, это Европейский центральный банк, это Банк Англии. Помимо того, состоится заседание ОПЕК, где будут обсуждать ситуацию на рынке углеводородов в плане оценки спроса и предложения подобие балансового состояния, как они постоянно называют. И, конечно же, поскольку начинается новый месяц, первая пятница нового месяца, все прекрасно знают, это еще и очень крутая американская статистика, non-farm perils. Поэтому, в принципе, скучать точно не придется заранее. Я думаю, что Виталий присоединится к моим словам, что обязательно контролируйте риски, это очень важно особенно сейчас, когда мы заранее понимаем, что рынки будут крайне активны. Я бы хотел на ближайшую неделю особо ну, не выделять большое количество активов, то есть у меня есть инструмент, с которым я продолжаю работать, и я озвучу свою точку зрения того, почему, например, евро Евросия может повести определенным образом золото, нефть. Вот как раз на этих инструментах я предлагаю сегодня остановиться, то есть оставить их в портфеле, и прокомментирую с точки зрения тех ожиданий по новостному фону, который есть. Демонстрация экрана. Так, секундочку. Как раз у меня сейчас для разогрева, скажем так, индекс доллара 101.75. Мы видим сейчас котировки по этому инструменту. Конечно же... С большой долей вероятности я бы сказал так, что 99,9% того, что когда мы с тобой, я, Виталий, в следующий понедельник, будем обсуждать рынки, индекс доллара будет уже на совершенно других уровнях. Внизу или вверху, вот тут уже как э -э, федрезерв э -э, распорядится. Что будет сказано, что будет озвучено по перспективам американской денежно-кредитной политики. Я опять же э -э, повторюсь, что у меня индекс доллара – это… Э -э, Аутсайдер инвестиционного портфеля, к сожалению, ну, наверное, у каждого есть такая сделка. Я почему-то считаю, что индекс доллара э, все же очень сильно перепродали за последнее время. И он ну, явно нуждается в каком-то коррекционном отказе. Я не говорю о том, что нужно сломать вот этот... Э, медвежий тренд и выйти на новые локальные максимумы, но учитывая, что американский регулятор все-таки повысит процентную ставку, не будем сейчас особо придираться к тому, на сколько процентных пунктов, да, это будет, скорее всего, на 25 байсных пунктов, но это все-таки повышение процентной ставки, и есть высокая вероятность того, что Паул на пресс-конференции даст понять, что американский регулятор все еще обеспокоен высокой инфляцией. И, конечно же, такого рода комментарий может заставить участников рынка иначе взглянуть на будущее решение и дезерва. Поскольку готовность ФРС и дальше бороться с высокой инфляцией, но ну, априори подразумевает то, что если будут прецеденты, связанные с повторным ростом потребительских цен, то американский регулятор может снова стать жестким. В плане тех решений, которые принимаются. Может ли инфляция выйти на новый локальный максимум? Я считаю, что вполне, потому что у нас есть пример австралийская экономика, где тоже в течение нескольких месяцев фиксировался Спад индекса потребительских цен. И вот, пожалуйста, прошлый месяц, это значение, которое вышло на прошлой неделе, по индексу потребительских цен был зафиксирован новый многолетний максимум. Рост, по-моему, с 7,3% до 7,8%. Поэтому сюрпризы все еще возможны. Сырьевые активы, они легко могут перейти тоже к траектории к тенденции роста, а сырье, оно влияет, разумеется, на показатель инфляции. Поэтому по индексу доллара я все-таки сторонник того, что ФРС сохранит жесткую риторику, и индекс доллара ближе к концу недели, уже после того, как в среду будут подведены итоги, сможет прорваться выше 102 пунктов и, соответственно, попробовать закрепиться за более высокие уровни сопротивления. Ну и сделки, по которые я уже сказал, на которые хотелось бы сделать акцент прям конкретно. Это а, даже, скажем, рекомендации с упором до вечера среды, когда ФРС а, проведет пресс-конференцию. Евро-доллар 1.0875 сейчас котировки. Я сторонник того, что евро все-таки доберется до уровня 1.10. Мы не знаем, как в итоге закроют неделю европейского валюты, но думаю, что раз у нас два таких серьезных фундамента, заседание ФРС и потом ровно через день заседания Европейского центрального банка. Наверное, при любом раскладе, если сейчас смотреть на рынок, может быть импульсный там, рывок вверх и тест сопротивления 1.10, как такой психологической планки. Тем более, что участники рынка сейчас легко могут оправдать потенциал роста европейской валюты, потому что мы знаем, что даже по прогнозам, по планам ФРС, планирует поднять ставку на 25 байсных пунктов, а Европейский Центральный Банк на 50 байсных пунктов. Почему бы краткосрочно не поторговать на вот этой спекулятивной идее контраста монетарных политик? Поэтому я вот с текущих уровней рекомендовал бы все-таки цепляться за сопротивление 1.10. Наверное, Ставить на движение выше – это прям совсем рискованно уже, учитывая еще такой фундаментальный фон. И, наверное, если удастся достичь сопротивления 1.10, лучше уже судьбу сейчас не испытывать, не искушать и выйти из рынка, посмотреть, как там вообще неделя будет закрыта. Что касается золота, здесь тоже взгляд пока что бычий. Котировки 1923 доллара за тройскую умство сейчас. Я, как и в случае с евро-долларом, где ожидается тест сопротивления 1.10, здесь полагаю, что мы увидим все-таки пробой уровня 1950, который, на мой взгляд, должен быть уровнем take profit, вот, где нужно будет уже фиксироваться, потом уже ä, посидеть на заборе, посмотреть со стороны, за развитием событий. По золоту я сегодня на своем брифинге также говорил, что пока что у меня два основных аргумента. Это сохраняющийся инст... интерес к золоту со стороны институционалов, по данным американской комиссии по торговле товарными фьючерсами мы делаем вывод об этом, потому что количество контрактов увеличивается. И индекс настроений по-прежнему, даже несмотря на то, что золото сейчас снижается, перекос за продавцами, то есть продавцы в большинстве и оценивая действия ритейл-трейдеров, здесь уже нужно принимать решение об обратном движении. Поэтому 1950 – это ближайшая цель. И еще один актив, на который хотелось бы обратить внимание, это нефть 85-86. Корректируемся мы почти с уровня 88,5 долларов за баррель. Я уже поверил на прошлой неделе, когда золото было на вот этих локальных максимумах, что быстро мы прорвемся выше 90 долларов. Но пока вот не случилось. Но учитывая заседание, Маша, на котором... Маша. С большой, долей а вероятности. Да. с большой долей вероятности страны ОПЕК примут решение все-таки не менять уровень нефтедобычи и сохранение квот на прежних значениях оставить на рынке риск, что ли, реализации того, что на рынке образуется дефицит. И с учетом еще и позитивного фонда, из Китая, полагаю, что нефть также легко может э, быстро восстановиться. Поэтому цели амбициозные тоже в рамках этой недели, как и по другим финансовым активам, которые я обозначил, по нефти это 90 долларов за баррель. Виталий, слово тебе. Так, ну, в принципе, я солидарен с тобой по поводу евро, доллара и золота. Да? Я тоже за рост, я еще, в принципе, с прошлой недели покупал евро-доллар и золото. Мы, в принципе, показывали неплохой рост, но, скажем, какого-то значительного движения не получили с этого накопления. Наверное, все-таки рынок, когда накапливает, он ждет в большинстве случаев каких-то новостей. Это является триггером для сильного импульса, скажем, с этого накопления. Поэтому повторяться по евро не буду, скажем, с картинками золото аналогично, да, там чуть-чуть золото поджимают немножко вниз, возможно, золото уйдет вверх через более глубокую коррекцию, ну, это рынок уже покажет, скажем, рынки и так на максимумах практически за 3-4 месяца, и, скажем, понятно, нужно иногда собирать стоп-лоссы перед тем, как двинуться наверх. Так, по поводу индекса доллара. Так, сейчас я делаю демонстрацию экрана. Так, по поводу индекса доллара. Здесь я свой взгляд пока не меняю. Еще с прошлой недели и позапрошлой недели, и прошлой недели практически три недели подряд я за снижение по индексу доллара. То есть э, пока не вижу каких-то технических э, моментов на изменение э, сигнала вверх, да. а Когда он появится, возможно, он появится уже после заседания ФРС, да. Угу. Как ты отметил, что все ожидают, в принципе, 0.25 ставку. Это уже заложено давно в рынок, так как э, это уже практически две или несколько недель, да. Все знают, что поднимут на 0.25, скорее всего. А вот э, риторика будет вот эта основная э, возможно, Павел скажет там перспективы на весь э, год, сколько они планируют поднимать ставки, какие у них будут ориентиры, вот это самое главное, да, вот там уже на, на риторике уже появится сильная волатильность. А, пока у меня приоритетное снижение, то есть пока мы находимся вот э, ниже, условно, 102, э, даже 102 102,50 я за снижение по индексу доллара. Вот у нас вот прошлой недельный максимум 102. И позапрошлый недельный максимум это 102, условно, там 50. Да? Но пока мы ниже этого уровня, я за снижение. Цели где-то в район 100 пунктов. да, То есть это, так скажем, паритет по евро-доллару, согласен с твоими целями, там 1.10, возможно, плюс-минус выше уйдем. Альтернатива этому всему движению, если мы все-таки на ФРС, или, возможно, раньше до ФРС, в принципе, тоже будут несколько новостей по, по Европе, там будет инфляция в Германии, в еврозоне, если не ошибаюсь, понедельник, вторник, или среда там где-то утром, вот, тоже такой большой перечень, скажем, и данных по инфляции. Если мы все-таки сломим хотя бы уровень 103 и 2, да, этот уровень сопротивления самый ключевой. Так, сейчас я отключу видео, потому что у меня... Так, если мы все-таки нарисуем импульс наверх мощный, тогда можно будет переключиться на покупку. Но я все-таки как бы ожидаю вариант, что мы сначала уйдем вниз, а там уже когда будут выкупать, и тогда я уже перевернусь, возможно, на покупку. Да. Эм, э, все ждут там заседания ФРС, возможно, более сильный сюрприз, как ты отметил, будет на э, ЕЦБ в четверг, там, mm -hmm. э, так скажем, ставку поднимут, возможно, если на 0,5, то все-таки это сильная поддержка по евро-доллару, Плюс риторика, которая будет там на перспективу, тоже очень-очень важна. Ну и плюс, не забываем, инфарма скажем, эта неделя будет очень сильно волатильная. Но самое главное, как ты отметил, соблюдать риск-менеджмент. Чтобы бы добавил еще по валютным парам такого интересного? Это доллар-иена. Вот здесь аналогично укрепление я вижу иены. Вот ключевой уровень сопротивления в районе 103.50. Вот пока мы ниже этого уровня находимся, то есть у нас получается, вот, вот мы его всю прошлую неделю пытались пробить, сформировали такой уровень, это зеркальный уровень сопротивления в сторону скажем, среднесрочного тренда, который у нас идет. Пока мы данного, ниже данного уровня, я ожидаю снижения в район 127.50, скажем, да? ну и ниже, возможно. Если все-таки мы сломим стоп-лоссы, я бы советовал ставить где-то в районе 131-20, условно, за прошлой недельный максимум. Вот если мы этот максимум будем ломать и закрепимся выше, то, возможно, скажем здесь, как и по индексу доллара, возможно, картинка будет меняться. Так, ну давайте подведем итоги моих рекомендаций с прошлой недели. По акциям там достаточно очень хорошее движение было. Плюс эта неделя тоже очень много отчетов. Это касается крупных компаний, таких гигантов. Это, так скажем, Google, да это Amazon, это Facebook. Так, ну давайте, что самое интересное было прошлой неделя Моя рекомендация, одна из самых лучших с прошлой недели, это покупка акций Tesla. Я, в принципе, советовал данную акцию покупать не только на прошлой неделе понедельника, а и на позапрошлой неделе, скажем, на нашей битве аналитиков. В принципе, отчеты вышли очень хорошие. Там прибыль увеличилась где-то на 2,5 раза по сравнению с прошлым разом. Выручка аналогично где-то полтора раза, если не ошибаюсь то есть отчеты по Tesla вышли хорошие, видим, как бы реакция рынка позитивная, то есть мы получили очень хорошее движение практически с тех значений, которые мы торговались на прошлой неделе, это в районе, скажем, условно, 125-130 мы торговались, ну, так хорошее движение вверх практически под, скажем, под 20% на, на хороших отчетах, плюс эти отчеты, скажем, подтянули, позитиве. Фондовые индексы прошлой недели, индекс NASDAQ показал хорошие максимумы локальные, да. Дальше, что по Tesla, что я могу сказать. В принципе, мы вот это накопление, которое здесь было, мы его отработали. На текущий момент кто ранее не покупал, Стоит ли покупать сейчас акции Tesla? Ну, сложно сказать, достаточно такие высокие значения. Возможно, после какой-то локальной коррекции, если она будет, кто упустил эту возможность, стоит присмотреться. Но я уже буду по факту смотреть, будут ли хорошие точки входа. Для тех, кто ранее покупал, конечно, часть зафиксировать. Часть, возможно, посидеть без убытки и надеяться на какой-то рост в район там 200, возможно, 250-300 и долларов. Я все-таки немножко пересмотрел свои, скажем, взгляды пока на 2023 год по поводу фондового рынка. вот Я делаю аналогию с, вот если помнишь, кризис 2007-2008 года. У нас тоже там было изначально падение сильное, как мы получили по по S&P 500, да, сильная в прошлом году. И я думаю, что в этом году, первые полугодия, первый-второй квартал, будет какое-то бычье ралли достаточно сильное. Все поверят э, позитив. У нас э, инфляция все-таки будет, будет снижаться в течение года монетарная политика будет не такая жесткая, но, скажем, я думаю, что где-то под конец года догонит, и, скажем, рынки будут сыпаться очень и очень и очень сильно. То есть уже по факту будут какие-то точки входа, мы будем их в течение года обсуждать, так как, скажем, каждую неделю рынок спекулятивно, он меняется. Эту неделю там покупаешь, угу. на следующий шартишь, как бы вот так. Но по поводу отчетов мета, как я уже сказал, отчитывается. Я эту бумагу еще с прошлого месяца декабря покупаю. Очень сильный паттерн был по данному инструменту, моделька. И, в принципе, на прошлой неделе советовал покупать акции Facebook и весь месяц практически. Кто ранее не покупал, конечно, упустил хорошую прибыль, но пока каких-то сигналов на снижение не вижу, продолжение роста. Кто желает, может купить, конечно, максимум локальной с коррекцией, если будет там скажем, в течение недели. Ну, пока признаков на разворот я не вижу. Посмотрим уже по факту. Apple аналогично, то есть, советовал в прошлый раз покупать. Здесь мы получили хороший тоже импульс, тоже претель здесь лонг, тоже локальный максимум, конечно. Ну, и я бы, скажем, вот в прошлый раз отметил тоже хорошая бумага Adobe, сильное накопление, у нас три э, месяца. И мы вырвались с этого накопления, пробили вверх. Я в прошлый понедельник советовал покупать. Кто не купил, в принципе, еще вот по этой бумаге, я думаю, у нас потенциал э, есть хороший, где-то в район 400-450, и, возможно, там в районе 500 э, долларов за бумагу. Поэтому текущие цены достаточно, скажем, э, вкусные для покупок э, по данной бумаге. А, так, с прошлой недели, недели отчеты были также по виза. Хорошо отрабатывается, на эту шпильку не смотрите, это был, кстати, на прошлой неделе был такой достаточно казус на бирже NICE, если ты слышал, там mm -hmm. был сбой, сбой, скажем, бумаги по 10-20% в разные стороны побросала это нереальные торги, скажем, это такой сбой торгов, но тоже... Я в прошлый раз визу советовал покупать выше 217-220. Условно, мы показываем неплохой рост практически под, под 5-7%. Кто ранее не покупал, в принципе, я думаю, что виза, возможно, целится на обновление вот этих максимумов. Ну, так, Microsoft, в принципе, аналогично. В прошлый раз говорил покупать. Кто не купил, в понедельник мы торговались где-то в районе, получается, примерно 240. Немножко был откат вниз, но ключевой уровень поддержки мы удержали. Кто ранее не покупал, в принципе, я думаю, что вот сейчас тоже неплохие цены для покупок с целями на обновление 260 и, возможно, выше. То есть обязательно, конечно, если вы покупаете все эти бумаги, риск-менеджмент, так как, скажем, на рынке все возможно, на текущий момент рынок показывает лонги, ну, скажем, ситуация может в любой момент поменяться. Поэтому... Да. Так, так, так, так. Так, ты закончил, Виталий, да? Да, да, да. Спасибо большое за анализ. Традиционно отдельное спасибо за секцию по фондовому рынку. Действительно, сейчас очень неплохой ралли наблюдается по многим активам. Много отчетности еще впереди, сезон продолжается. Ну и, конечно же, ждем педрезерв, потому что есть определенный расклад по развитию событий. Но нужно понимать, что если в итогах заседания американского регулятора трейдеры высмотрят, Куда больше намеков и сигналов в пользу смягчения монетарной политики, фонду ждут новые максимумы, и это будет характерно не только для индексов, но и для отдельных корпоративных историй. Следим еще раз. Куча отчетов, куча событий, контролируем риски, загрузку депозитов, это очень важно. Виталий, тебе большое спасибо, что подключился, обсудил со мной рынки. Тебе тоже удачи в рамках этой недели. В понедельник уже будем подводить итоги того, да. как и что с активами произойдет. Спасибо тебе. До связи. Все, пока.